Стриженный затылок прижимала груди И шептали губы, ты только приди Ты ведь у меня на белом свете один, мой сын Уходил мальчишка за родные поля Где в чужих краях давно гремела война А в далеком доме мама сына ждала одна Возвращайся скорей на что да грустит старый клн, во дворе у окна, напиши письмицов, пусть согреет оно, день за днем без тебя, все одна до да одна, Сдалека далеко, где солдат воевал. Письма редко шли, сын так мало писал Огонек груди тихо тлел, угасал, умирал И по перву снегу унесли за село Не дождалась сына, ну поделаешь что И никто не смотрит на дорогу в окно темно Заколоченный дом сиротою стоит Облетела листва, плачет дождь ветровой, Только клен во дворе, Тихо крона и шумит, ждет солдата домой, ждет солдата домой. Точеный дом сиротою стоит, облетела листва, плачет дождь травой. Только клен во дворе, тихо кровная и шумит, ждет солдата домой, ждет солдата домой.